Она что такое? Я сейчас скажу, тебя как прибьют. Она раз такая, стоит такая, такая ну как, опеша такая. Такого говорит, быть не может. А вот такого есть. Я скажу, что ты будешь принцессой, мол, так и так, короче. Она да вы кто? А я говорю, голова этой, я, ну, голова этой сети, короче. Я говорю, очень большая шишка, мозг, так и так. Она говорит, а полиция. А мне по полиции говорит, ну как, ну, по боку, короче, они а спрашивают меня. Вот. Я говорю, а почему так? вот ну, Такая штука была. Идея, короче, начальной полиции. Подходит к нему, а вот того того тестовать можно или нет, он того может, того может, нет, типа что то вставать, того нет. Вот так и получается. Низ, ну он был большая шишка, но там денег было. Ух ты! Он, короче, открыл этот, как он называется, в банке, а там уже как заходите как это кондера, там много кондеров, открывать, он там миллионов пять или шесть, наверное, и как уйдет, доллары дашь, доллары лежат, и такие, и такие, ну как, слитки, ну как они слитки, золото. Это два-три-три три ячейки. Золото. Он ну, там денег был, он был богатый. Там... Ну, у меня жена была, трое-три дочки было у него. Все таки богатые, так и там. Вот. И пока дочка идет. я, удив... Жен, я удивился. Такая шапка красивая. какой а этот... как называется называется, этот... штука такая большая. Вот. Ну, красиво это сделано. Такие... Тут два першня, тут два першня. Потом что-то не часы, а такой какой то браслет, типа-то воде такой. Тут тоже такой одет. Вот. И потом, ну как на поезд, типа как ремешок, типа как золото, типа того сделано, Красиво так. вот видите, младшая дочка идет. Дочке всего лет так 16-17. Вот такая штука. А я говорит, мол, начальник мафиозе, короче, у меня все до одного места. Ну там, короче, они. И какая штука? Они уже хорошо власть. И у них как своя секта, ну как, свой район. Ну, вот, чужая не лез, там кто-то его убежим могут взять, а в своем. Он где все нормально. И все к нему общаются. Как -то, почему он дает уже согласие? Так, так, так, короче. Вот так вот. И вначале к полиции пришло Там шишки там типа как генерал-майор, типа того. У него спрашивают, кого взять, кого нет. Я удивился. Генерал-майор спрашивал. Вот так вот. Нормально получается. М -м -м. Ну да, даже сейчас скажу, ребята, убьют, скажи, ну... сейчас она Спасибо, Джон. А -а -а. Да, вот холодно как снизу, и вот угу. штаны еще сыроватые. И насморк начался. У -у -у. Да, надо проверять там периодически. Камера работает, не работает, она может вырубаться. Работает? Ну, я медой закончится аккумулятор. Ну, там работает? Пока работает, работает да. А, отлично, Джон, отлично. А вот ты еще начал как ты же просеркнул? А, Джон. Более ну, еще скажу. отсюда дует капец, блин, да. Дует, да? Ага, вот отсюда. Уже. О, ага. холодно. Все холодно. Ага. Видите, которые... Ух ты, как. А, еще. Я когда вышел копать снег, да? Там какая штука, смотри. Вот смотри. Идет как, опа. Прям лицо. Короче, как же, как же вы смотри, Смотри. И как же стена, да, смотри, вот И, бушки. Снег, смотри, как же снег Вот так вот снег лежит. Вот так. Короче, избушки снегом не присыпали сколько. Вот так. иду и все в избушку, и, короче, в избушке холодно почему-то. Да, наверное, на ночь будет присыпать. Я потом покопаю. И присыплю, и саму избушку присыплю я. Вот так. Снизу вообще дует. Ну, дует сюда. туда Раньше не было такого. Не было такого. Ну, потому что присыпаем Ага. Место. Нормально получается. Микус и так А, Жон, еще вспомнил. Ой. Тоже как-то вот, когда Жона, да? Там сидел один мужчина сидел. Там где, он, где, где где? Зона, зона. А -а -а. А, ну там крылья за что сидели. За убийство. Он ну, там, ну, там же дает рукопожида, ну типа того. И там сидел один мужчина, он как называется, типа как мор в законе. Но ну, шишка большая очень. И к нему приходило, кого вставать, кого нет. Он же говорил, все. Он ну, жо такой. И какая штука? Он сидит, жон кровать такая, да. Знаете, что тебе смотри? Кровать две, две кровати вместе, размен, две кровати сидит вместе. Вот. А там же как шконки, одеяло, все такая Все убрали. И потом, что, ему такую штуку поселили, такое, он типа, ну, так ноги, так крестиком такое, гончифир, вот, ну не курил, а он, он вообще не курил, почили Пьет Чефир, И приходим мы начальную зоны вот там типа как майор типа того подходит, ну два майора, и спрашивают того, кого ставать кого нет, он того, того, того, того, короче, вот так. В тюрьме такая штука, и то спрашивают, вот не знаю я, вот так у меня получается. Нормально, мне очень понравилось. Потом еще смотрел, сейчас, сейчас еще скажу одну штуку. Ух, яблоко холодное. Это да холодное яблоко, да? У меня тоже холодное. Слушай, а вот это-то. О, нож большой. Я таким ножом не привыкший, Эрик. Джон. Я таким ножом не привыкший, честно говоря. А вот этот-то, был боксером да, раньше был-то, но ну, он сам был украинец-то. Кличко? А, Кличко. Ну, сейчас же не боксер, да? Уже ушел, да, или как? Вот эти... Был украинец, а сейчас он кем стал? Нет, украинцам, Но он же был боксером, да. Он накачивал здоровый парень, удар был. Ой. Он еще здоровый парень был такой, украинец. Там мафию стреляют, и он там оказался. Я, знаете, прибьют его, а она тебе говорит, он сейчас уже ушел с борса. И он там, какие там президенты, потом выбился, короче. Взяли, выбился, он прошел. А у него жена, же дочка же есть, все. Там дети у него есть. Пробился он, короче. Ну, вот там. Вот так вот. А когда покажешь бой, вот. Видите, он бился. Вот он мужика там... Когда-пора, кто-то даже... И все, победил, короче. А там еще этот ведущий говорит, он говорит, очень сильный мужчина, он на каждой какой здоровый парень. Вот так. С ним взяться бесполезно. Где мы много тоже Я руки в угу. Спасибо. У меня тут расплавилось и там как бы нормально сейчас. Угу. Дырка там внутри закрылась. Угу. Видишь у меня, есть? Угу. У тебя так же, да? Ну так же, ага. Угу. Угу. Уже так неплохие свечечки получились. Угу. Плотно, да? Тоже раньше красиво сделано, и все четко. А эти вот, которые такие, ну, магазины, они бывают, избушку натопишь, и они, ну, жарко становятся, и они гнутся потом. А. лишь ага. а, она толстая, угу. но она вряд ли она не согнется уже. Угу. А этот, помнишь, мы с тобой YouTube смотрели там, про бизнесы, там какой тебе понравился. Про, про бизнесы, парень там, про бизнесы Какой тебе бизнес там? Второй, по-моему. А? Второй. Какой второй? Ну, второй фильм. Так а что там суть-то расскажи, зрители? я уже не помню, забыл уже. Что там за бизнесы были? Я уже не помню, плохо помню. Ну там много он историй там всяких про бизнесы рассказывает. Прикольно. Uh -huh. Про этот я смотрел про историю как это. Ой. Холодная. Uh -huh. меня тоже живл. Я короче У него там знакомый был. Uh -huh. Или друг, или кто, ну, в общем, у него был этот Серокс. Кто-то это, копированием занимался. ему uh -huh. надо было уехать, в общем. Он ему предложил этот бизнес продать за 100 тысяч. Тут говорит, ну у меня uh -huh. денег таких нету. Не могу я. Угу. А вот, ну, к этому он предложил, там жена и, ну, как бы, деньги тоже нужны. Ну, жена говорит, да, надо было, было бы купить, но денег нет. Mm -hmm. А тут уже уезжает и ему отдал за 30 тысяч. Mm -hmm. Этот вот Xerex, это все, mm -hmm. это. Mm -hmm. Ну, они, короче, я там. Что-то там занимались, занимались, у них дело не шло, нифига там. Ну, заработков мало очень. А потом... Да. Там закон вышел, этот, букву Ш, В машинах этот знак ставить, где шипы. А -а -а. А -а -а, ну Если у -у -у. машина с шипами, ты, ты треугольничек и да. вы, ты должен сзади ставить. У -у -у -у. Вот. Ну, он говорит, а что я буду покупать? Я могу сам у себя на оборудовании ну, напечатать. У -у -у -у. Ну, он, короче напечатал, наклеился на свою машину, сосед подходит потом, говорит, о, а где ты такую взял, классную такую, да? Ну, за сколько он? Ну, тот как бы не дурак этот, э, ну, прикинулся типа дурачком, да там там купил, ну, ну, на тебе, что-то, он 400 рублей ему что ли дал, мне пару штук купишь, ну, он взял у него угу. это, и, ну, понял, что спросом будет пользоваться. Набрал этой ленты, Самоклейки запечатал этих знаков и поехал там к одному мужику а он эти знаки продает по 150 или по 100 не по 150 вроде бы но большие вот эти вот. Uh -huh. а у этого мужичка такие маленькие аккуратненькие такие он говорит ну можно это разместить? ну ладно хорошо размещай и ну мои это мои девочки будут продавать но твои будут за 50 короче ну дешевле ну они у него разлетелись этот на следующий день ему звонит, говорит еще вези давай ну как бы все это поперло они в итоге на этом заработали 3 миллиона 3 миллиона ну а потом они там, там он начал развивать но это как вот с чего у него, по-первых, бизнес у него, mm -hmm. с чего, по-первых, uh -huh. ну, да, Он там рассказывал про перекупчиков в Москве. Uh -huh. Как бы на одной стороне Москвы там картошка постока, там на другой ну, дороже, там дешевле. Uh -huh. Ну, или какие-нибудь вещи там, не знаешь. И перекупом в больших объемах ну, выгодно заниматься. Да? Как бы дешевле где-то купил, да? Угу. Большой объем. Э -э там продал подороже, и у тебя разница бывает <связь> в 20 тысяч, в 30 тысяч, <связь> а бывает даже в 150, 200 тысяч. <связь> Ты просто перепродал, получается. Угу. <связь> Нормально. <связь> Угу. Нормально получается. Угу. Так, проверяем, там запись-то идет. А то У -у -у. может быть мы уже потеряли своих зрителей. Нет, Грибовас, они с нами еще пока. С нами, а -а -а. да? Да, а -а -а. Тогда отлично же, а я с ними играю. Браво, браво. Бравищимо! А ты же все эти истории, или ты не слушал, мы тогда смотрели с тобой? Там уж много роликов смотрели. Много роликов. Я же не помню. Получаешь, да? <свят> <свят> <свят> Браво! <свят> Грибобаз о <в> Луне думал, <свят> да? Шучу я, шучу. <свят> луна, луна. Цветы, цветы. И, грибобас, и идет с колбасой, да? Mm -hmm. Идет с колбасой. Спасибо. Mm -hmm. mm -hmm. Да, по ногам дует вообще. А еще эти штаны сырые и вообще mm -hmm. сразу как же мерзнут. Mm -hmm. Ну сейчас печку-то натопим. А? Uh -huh. Уже, уже показываем. Продукты-то не должны замерзнуть. Mm -hmm. Сейчас немножечко еще колбаски добью этот кусочек. Немножко. Давай. Ну, вот этот на завтра, да? Uh -huh. Там у нас еще на завтра баночка uh -huh. икры. Это как ее uh -huh. называется? Икра судака есть, небольшая баночка. Uh -huh. Потом есть этот э, маслины есть у нас. Uh -huh. Ну, печенье мы не съедим, все. Ну, uh -huh. uh -huh. uh, uh -huh. да. яблоки еще. Холы uh -huh. еще куша. Все правильно. Кстати, ночью мушки бывают бегают. Да? Нормально? Что, можно закажу, банда с кодрата? Мекко скажу, котята. Расскажу. Это был, это был прикол, знаете, я смеялся, до потери пульса. Я, короче, закажу в комнату. А, Джапар, я сплю сюда, утром шлю, дешевле, наверное, около, так надо около 10 утра. Он уже почти просыпаешься. А Джапар, он кричит, а там же как дверка, она немного, этот снег идет, она нормальная. А дверка, она немного так выше, и так закругляется. Там место есть небольшое есть. Вот. А там защелка она же плохая, плохо держит, короче. Там надо седи убирать делать, да. У -у -у. И, короче, как? Он лег, ну и, и знаешь, что сделал? Джон, что понравилось. Лапы допырил и зубами кусают. И громко так, я удивился. Хрящ, хрящ! Я вон проснулся, я Джафар. Он раз это посмотрел, и опять. Вот. Я встал прикрестился, подошел, и он не ушел, сидит. И смотрит меня так внимательно. Я дверь открыл, он встал, так смотрит меня, и так мяу. Я посмотрел, а что с ним делать-то? Я Джафар, Джафар, раз, и Вин подошла. И что, Джон, я удивился, Дверь подошла, ну кошка. И спину поставил, так раз, на спину, чтобы ее короче. и стоит. И подбегает, как что ну такой, весь рыженький, белый такой, и фигурный такой. Давай меня кусать. Тебя? За ногу, а я же босиком, а то в тапочке был, и меня кусаю. Ну так, шутка. Я в раз, он как как царапнул. И больно, царапно, царапка была большая. За ногой. И распромный кожу. А там же кагадки маленькие, ну или как называется, какие-то царапки. Они же так, как такие, И больно было. Я, о, так ушел, короче, я самый. Вот такая штука была. На днях. Вчера или как... вчера, да. То, захожу в комнату, в фильм опять, Джафар глажу и Джафар, хорошенький, и опять подошла, опять спину поставляет, короче, мурмуру и спину поставляет. Вот, это хорошо все, мне понравилось, отлично было, красивенько, ой. Я захожу, и джаф... смотрю, Джафар лежит, и этот, ну, та... ему нравятся тапки, и вот ну, этот тапок этот обнял, mm -hmm. и кусает тапок, на ногу мне кусает, царапает. А эти уже котята на подоконник прыгают с домика на подоконник прям прыгают. Я не знаю, все, нет? Нет. Двигаю, я видал, прыгали. Вот один как джафар, а второй такой рыженький такой. Прыгают прям с домика, короче, прыгают а там устанет такой вот. прям туда. Я как так? Ну там нигде стало, прям и прям запрыгивай, вообще. Нормально. А там у нас еще стенка такая. Скажи, ага. И там этот ковровое покрытие такое. Они же прям до верха там лазят. Ага. То есть они как бы физически хорошо развиваются. Лазят да, там. Да. Вниз угу. вверх, да? Ой. Ой. Прям в чай. Ну чтобы на как. Все потеплее было. Так есть. Отлично, Джон. Браво. Хироу. О чем затовать ее? Ложкой или чем? Красиво получается. Через глубокие. Ммм. Что-то печка затихла, да? А нуль, почти Да? Я сейчас подкину ну, теперь, ага, ну, Сейчас закончим ви видео. Угу. Мы, в принципе, уже доели. Да. Это у нас был рождественский ужин. Угу. Завтра уже 8 число. Угу. Сейчас уже 12 час пошел. 1117 Ну, 23-17 по Москве. Угу. У нас московском. Мы живем по московскому времени. Что Еще это? раз. Еще раз вас с Рождеством Христом, да хранит всех Господь, угу. ангела-хранителя всем. Еще вот самое лучшее. А вот так, а вот баркутия, а там какое время, не знаю, что баркутия. Это уже Московская. сколько, да? <связь> Все, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Там еще, может, ну, что-то такое моментики будем снимать дальше. Угу. А я пока отключаюсь. Угу. Надо будет, сейчас вот избушку будем это обкопаем ее, засыпем снегом, чтобы ага. снизу не дуло. Вот. 8 января. Уже вечереет. Темнеет рано. Сейчас время по Москве. 13.42. Там еще лки есть? Ну далеко топоч. Нам было 5-6. Вот таких вот дел росло. Может, я сейчас на плюс живет? Слышишь, хороший, все уже. этих тупая плохо. оставили пару свечек ну возможно они еще останутся мы сами придем и сами же будем еще их зажигать для света ну в принципе свечки вот это как-то более лучше работало да, не, вот это ночью потухло, да, или когда она? Да. Вон под утро потухло. Под утро потухла У -у -у. она. Вот когда очищаешь вот это, она хорошо горела. А это не потухало вообще, ну тоже она Нет. вовнутрь как-то прогорела? как. Вот Ж эти, джон стенки я обрезал вот стенки. А -а -а. Молодец. А ты -а знаешь, что а было? -а Большая прояс. И там уже внутри горел. Вот. И такое маленькое, маленькое пламя было, короче. А -а -а. И пламя, жидкость было много жидкого. Можно было. Дров вот оставили здесь, дрова оставили потом. Здесь. вот еще елка сухая дрова То есть на ростовке есть дрова ну, а мы домой спасибо этому дому отдохнули я выспался с печечкой, в тепле на свежем воздухе все уже темно опять а мы пошли за дому Всем счастливенько, спасибо за внимание, всем пока. Сейчас опять та, та же самая темень будет. Гриба, скажи всем пока. Давай. Всем пока, счастливенько. Спокиноки. Спокиноки ноги. Не, ну мало ли кто там на нас глядя смотрел. Все правильно. Там что, упал, что ли? Ну, я не могу упал. Лера, она горит.